Привет, я Рябинин Андрей. В поддержку больных боковым амиотрофическим склерозом я принял участие в Ice Bucket Challenge. Посмотри. Насчет передачи эстафеты. Пусть это будет Егор Ручков, Саша Комиссаров, Маша Хильгова и, и ну, из бывших одноклассников Андрей Сорокин. У вас сутки. Либо пожертвуйте фонду 100 долларов для изучения этой болезни.